Всем Киви, с вами Биви. Вот и настал момент нового выпуска из рубрики «Чернобыль». Что ж, первый фильм выйдет уже завтра, и мне, наконец, есть что вам рассказать. Ах да, забыл напомнить, тут мы пытаемся разобраться, что будет происходить в фильме и каким именно будет финал. Так что, если вы опасаетесь возможных спойлеров, то закрывайте видосик. Ну а если ты такая же любопытная жопа, как и я... Оставайся. Итак, за время отсутствия выпусков из этой рубрики создатели мало что сливали, но в последние несколько недель они прям разбушевались на славу. Во-первых, появилось официальное описание фильма. По сюжету Global Kintech ведет в Чернобыле незаконное строительство. Этим планом пытается помешать какая-то там комиссия, а во время пресс-конференции на ее руководителя нападает группа террористов, во главе которой Паша. Такой себе бэтбой стал. А на днях создатели сделали очень странный шаг. Они создали сайт компании Global Kintech, на котором, собственно, описали всю идею их компании. Зачем они сделали такой спойлер, не знаю. Короче, они ищут человека с нулевой группой крови, чтобы закончить свой проект и наделить всех людей сверхспособностями. То есть управлять электромагнитным полем, как это делает Паша. По официальному описанию фильма, именно этим планом пытается помешать межгосударственная комиссия. Ведь Global Kintech построили в Чернобыле какую-то хероту, которая, по-видимому, способна заразить всех людей и весь мир этим их вирусом. Видимо, когда комиссия в начале фильма ворвется на конференцию, этому помешает Паша. И, собственно, сам отправится в Чернобыль, чтобы осуществить злой план компании. Ну а ребята будут бегать по пятам и стараться его остановить. Ну, собственно, на этом, скорее всего, будет держаться весь фильм. Но мне больше интересно другое. Финал. Как вы думаете, каким образом ребятам удастся все вернуть обратно? И как же все-таки авторы закольцевали финал с первым сезоном? У меня на этот счет появилась одна мысль, которая в один момент рухнула. Мы в трейлере видели, как Паша дерется с Сорокином. А Сорокин по сюжету как бы и есть разум зоны. И если погубить умершего в 1986 году Сорокина, то как бы можно убить зону, как воплощение зла. Ведь по сути зона, как зло, существовала и существует в любой момент времени, и если ребятам удастся убить разум этой зоны, то в 2013 им бы незачем было ехать в Чернобыль. В принципе, логично. Логично звучит, но потом мы видим подкастера, который как раз по просьбе Костенко пошел воровать у Паши бабки. И если бы Разум Зону убили, то не было бы причины, по которой Костенко вообще послал подкастера красть бабки. Да, тут путаница, но, возможно, один из финалов будет такой лайтовый, как я сказал, а другая... Или другие будут уже более запутанными, как раз таки в них мы увидим и подкастеры, и Костенко, планы которых оборвутся с задержанием полиции. Ну а вы что думаете по этому поводу? Пишите обязательно комментарии, а также не забудьте подписаться на канал, потому что в скором времени здесь будут выходить обзоры каждого из трех фильмов. Ну а с вами был Биви, всем по